Я Пилогова, Тамара Петровна. Живу в городе Курске. Со мной произошла э, ситуация ужасная. Может, среди вас есть такие, как я. Послушайте меня внимательно. В 2018 году банк мне предложил объединить мои кредиты мелкие. Вроде бы это не помешало бы никак, но получилось после объединения, получилось, что стала платить вдвое больше и всю пенсию. Это просто началась бессонница. И прочитала объявление в газете юридической фирмы. Обратилась за помощью. Консультации бесплатные, что самое интересное. Я пришла, мне все разъяснили, обратилась. Здесь очень вежливо мне рассказали. Прошел год этой работы. И кредиты мои обанкротили все. Я теперь свободный человек. Я так рада, благодарна. Обращайтесь, пожалуйста. Может, среди вас... Очень многие такие. Это страшные переживания. Обращайтесь, пожалуйста, в юридический центр.